Что такое авторский надзор и зачем он нужен? Цель авторского надзора заключается в том, чтобы реализованный проект стал идеальным воплощением мечты заказчика. С помощью авторского надзора вы можете получить максимально достоверную информацию о ремонтных работах. Воплощая надзор, дизайнер не только смотрит за ходом работы, но и делает вам детальный фотоотчет, также подбирает краски вживую и вносит изменения в проект. Так как во время ремонтных работ возникают вопросы, которые заблаговременно, а просто учесть невозможно. Авторское сопровождение позволяет в кратчайшие сроки и на профессиональном уровне внести коррективы в проект.